Любителям макароны итальянской кухни посвящается этот рецепт, здесь вы узнаете, как приготовить фетучини с курицей и грибами, аппетитное и несложное в приготовлении блюда, достойное меню ресторана. Пасту варим, грибы с филе обжариваем и тушим в соусе, затем выкладываем все на тарелку, посыпаем тертым сыром и вперед. Паста фетучини с курицей и грибами готова, остается подать на стол, приятного аппетита. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Грибы порежьте пластинками, филе, кубками, сыр натрите на терке. Пасту отварите в слегка подсоленной воде с добавлением небольшого количества оливкового масла. Варите около 4-5 минут, затем откиньте на дуршлаг и дайте стечь жидкости не промывая макароны. Грибы обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Добавьте к грибам мясо, посолите и поперчите по вкусу, и жарьте до готовности. Тертый сыр и сливки смешайте, влейте смесь к мясу с грибами, тушите до загустения. Выложите пасту на тарелку, сбрызните оливковым маслом, сверху выложите грибы с курицей, готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и тертым сыром. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Фетучини, макароны, 500 грамм, куриное филе, 250 грамм, шампиньоны, 150 грамм, сыр, 40 грамм, сливки. 150 мл, оливковое масло, 1 столовая ложка, пучок петрушки, 1 штука, соль, перец, по вкусу, сливочное масло, грамм, для жарки, количество порций, 3. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Приятного аппетита, приходите еще.